Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами та самая хозяйка Медной горы. Дело в том, что я хотела найти ее статую в любом качестве для проведения ритуала. Но я вам уже говорила, что я давно не удивляюсь, поскольку духи меня слышат. И дарят мне то, что я хочу. У меня есть такая красивая шкатулка. Хозяйка Медной горы. Но там она изображается в виде ящерицы. Поэтому не совсем подходила для ритуала. Здесь ящерица, как видите, у нее на плече сидит. Кто она такая? Хозяйка Медной горы. Местные жители... И горники, да и вообще искатели приключений и всякого рода богатства и кладов издревле говорили о том, что уральские гор, их называли медные горы, поскольку они э, дают такой красный медный отлив, оттенок. Долго считалось, что там очень много меди, в принципе, оно и есть. И медь, и металл, и камни что над этими всеми камнями властвует дух-хранитель, который появляется в виде хозяйки, в виде царицы с короной на голове, очень статная, красивая женщина. И если она на кого-то рассердилась, то этот человек не жилец. Лучше ему больше в эти горы не подниматься. И в эти шахты тоже не спускаться. Но если Ей кто-либо понравился, если она э, испытала симпатию кому-либо, она этого человека одаривает всякими богатствами. Вот перед вами уральские самоцветы. Здесь не только, конечно, уральские, но в основном многие из этих камней уральские самоцветы. Что такое самоцвет? Это не тип камня, это просто цветные камни, то есть это не белые камни. Считается, что камень приобретает определенный цвет под влиянием атмосферного давления, почвы, химических реакций, энергии солнца и так далее. Различные причины. Что в основном изначально камни белые, по сути. Но потом, перемешиваясь там с различными элементами, они дают такой цвет. Это имеется в виду кристаллы но э, на урале находят и добывают не только кристаллы но и очень много остальных знаменитых камней э, сейчас не знаю точно добывает ли там алмаз одно время добывали но алмаз не только в якутии он есть и на урале так вот вот к этому духу-хранителю обращались испокон веков, обращались через камни. Раскладывали камни на алтарь, держали какой-либо камень в руке и просили хозяйку медные коры, то есть каменные коры, хозяйку этих камней, которые впоследствии становились то есть украшениями, да, кольцами, подвесками и так далее. Вот просили у нее, чтобы она отправила им подарки, дары в виде камней. Но не просто камни, а эти камни, чтобы были в оправе. То есть, чтобы они были как украшения, в виде украшений. То есть, по сути, просили украшения в дар. Или чтобы так получилось, чтобы они могли приобрести эти украшения по выгодной цене и прочее. Как это делалось, примерное описание сохранилось и есть у русских этнологов. А вот именно какие слова произносили, к сожалению, конечно, до нас не дошло. Но однако вы знаете прекрасно, что я могу восстановить древние традиции, обычаи, добавить свое, Мне дано воссоздавать, и я это воссоздала и воссоздаю. Можно ли... Держать дома статуи хозяйки медной коры. Эта статуя сделана по заказу. Это очень красивая, дорогая, тяжелая статуя из бронзы. Вы можете распечатать эту красивую картину да, с ее изображением, можете найти. Но хочу вас предупредить, это сильная сущность, поэтому неизвестно, как она отреагирует на вообще на то, что вы пожелаете, чтобы она была у вас дома. Это очень сильная сущность, поэтому не спешите. Просто проведите ритуал с камнями. Он уже у вас получится. Не спешите приобретать ее, Потому как э, те духи-хранители, которые испокон веков существуют у народов, то есть это реальные персонажи, это не сказки и легенды, они грозные, они сильные, они же очень древние. И потому мало ли как они отреагируют на человека, который держит их статуи. Потому как статуя, что такое статуя? Это выказывание уважения этой силе. И вы поворачиваете к себе внимание этой силы. Понимаете, вот есть статуя этого, этой сущности, этого духа этого хранителя, значит, туда будет идти и энергии этого хранителя. И не всегда энергия этого хранителя может совпасть с вашим. Не всегда понравится ей, как вы обращаетесь с ее силой в вашем доме и так далее. Поэтому давайте не рисковать. Плохо не будет ничего, но очень много может она забрать энергии. Такое возможно. Потому как она дух. Реальная сила, которая хранила Уральские горы и хранит до сих пор. И она являлась и является. Я знаю лично людей, которые видели ее. Конечно, не в таком описании, как в легендах и сказках, но видели, видели нечто такое, как тень, как женский силуэт, и это их очень сильно пугало. Так вот, если вы хотите получать драгоценности, украшение в которых есть камни То есть вы намекаете чтобы вам принесли подарили эти украшения или получилось вам приобрести по более выгодной цене камни но не просто камни а в оправе эти камни то вам нужно раскладывать разложить камни обычные камни, И чем больше, тем лучше. Я думаю, что у моих зрителей уже есть камни целые коллекции, потому что мы часто проводим. И я вам объясняла, что камни это энергия, их называют кости земли. Представьте, камень пропитывается энергией земли, это же недр земли. Некоторые вообще вулканические породы, некоторые из с дна океана, некоторые окаменелые деревья. То есть их такое огромный. Вот это дерево окаменелое. Вот видите? Их настолько много, этих камней, пород камней, да, кристаллы и прочее, прочее, что они все носители информации нетр земли. И естественно, то есть камни сохраняют и память, и передают энергию. Она хозяйка камней, хранительница камней. Неважно, откуда эти камни. Это символично нужно разложить камни. Делать такой, как бы вам сказать, антураж, такую вот декорацию уральских камней вот этих скал. Различные камни. Вот у меня, видите, из камня, и деревья, и денежные деревья стоят все что угодно. Золотистая или красная свеча, ткань черная или красная. Эту свечу можно использовать и в другом ритуале. Но. Желательно, если вы будете три ночи к ряду проводить к ней вот этот ритуал. Значит, ночь или вечер, когда уже солнце село, садитесь, берете в руки камни и читаете четыре раза. Это намек на четыре стороны света, чтобы отовсюду вам приходили эти дары. Начитали, потушите свечу. И вот третий раз, когда вы прочитаете, потушите свечу и уберите это все. Нет, но ну это все вы не оставляйте весь день, вы можете убрать, потом снова разложить. И через некоторое время у вас будут появляться каменные украшения то есть украшения с камнями: кольца, браслеты, серьги, смотря насколько она захочет вас одарить. Вначале захочет, топазом одарит, потом захочет, одарит бриллиантами. То есть, чем дальше, чем чаще вы будете проводить, тем более дорогие каменные дары вместе с золотой оправой вы будете получать. Что нужно делать, как только вы получите первый подарок? Или сможете себе позволить купить то, что вы хотели? Это тоже ее дар. Помощь вам, чтобы вы приобрели то, что вы хотели. Что нужно делать? После того, как вы приобрели, поставьте чашу с вином на подоконник. Откройте ну, подоконник или можно форточку. И говорите, я призываю тебя, хозяйка Медной горы, приди, угощайся и будь благословенна. И оставите это вино. Утром вино уже практически будет прокищее Потому что она приходит и забирает энергию вина. Выливаете, и все, и моете эту чашу. Вы так откупайтесь, благодарите, показывайте ей свое уважение. А теперь заговор каминя, да Я Извиняюсь, еще раз погромче. Гора медная, богатая камнями, самоцветами да алмазами. Те камни дорогие, они украшают короны царей. Ожерелья а цариц, земля дарит дорогие камни. А над теми горами и над теми камнями царствует и властвует прекрасная хозяйка той медной горы. То ящером обернется, то малахитовой скалой покажется. И тех, кто к ней взывает, кто просит с почтением да с уважением, Тех хозяйка горы награждает, одаривает. О всемогущая хозяйка Медной горы, прошу тебя и кланяюсь, Подари мне свои драгоценные камни в золотой mm -hmm. и серебряной оправе, В кольцах и браслетах, в цепочках и в сергах, и в богатых дарах. Поклон тебе, всемогущая хозяйка. Я жду твой дар. Верю, что ты будешь ко мне добра. Да будет так, заклинаю. Я вам скажу, что не удивлюсь, если после такого ритуала у вас в семье начнут закупать золото прям вот бешено закупать, то подешевле привезли, то подарили и так далее. Точно такой же эффект от ритуала Дед Хабар. Покупают, начинают покупать золото, столько привозят, и столько таких моментов подходящих, очень удобных и выгодных. Понимаете, каждый ритуал у каждого человека работает по-своему, как таблетка. У кого-то этот ритуал приносит удачу, новые возможности, вот можно хорошую работу, вот устроиться, все нормально. Кому-то тот же самый ритуал может принести подарки, кому-то тот же самый ритуал может принести решение в суде, в его пользу. Каждому человеку по-своему дается. Духи видят, что этому человеку в данный момент нужнее всего. И в этом и помогают. Так что... По-всякому может случиться, но то, что самоцветы, различные камни, драгоценные, полудрагоценные, хотя я не согласна, потому что это не очень подходит, это драгоценные камни. Просто есть более дорогие, есть более доступные. Например, одно время горная хрусталь была очень дорогим камнем. Но потом, когда уже больше стала добыча, да, она стала обычным делом. Вот если бы, например, алмаз добывали столько же, сколько бирюзы, то алмаз был бы очень, очень дешевым камнем, поскольку все меньше и меньше, и придет время, когда алмаза больше не будет на Земле. И вот все эти изделия будут просто ну, дорогущие, скажем так. И, может быть, ваши внуки и правнуки уж недолго осталось, чтобы алмаз закончился. Представляете, внуки и правнуки, имеющие бриллиантовые кольца, могут просто одно кольцо продать и купить особняк. И такое может быть. Именно поэтому я и говорю, это тоже ваш капитал. Покупать, откладывать, не обязательно носить. Само удовлетворение от того, что оно у тебя есть, уже приятно, правда? Итак, еще раз. Карамедные, богатые каменями, самоцветами, да, алмазами.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 Поклон тебе, всемогущая хозяйка. Я жду твой дар. Верю, что ты будешь ко мне добра. Да будет так, заклинаю. И на этом все. Все остальное я вам объяснила уже. Живите богато, всем на зависть. И запомните, чем больше будете обращаться к силам, тем сильнее будут работать ваши заговоры, обращения, тем необычнее будут вторые подарки. Но каждого из вас они слышат и видят вашу душу и дарят вам столько, насколько вы заслуживаете это, согласно вашим стараниям в том числе. Всем удачи!